Кризис – это приговор. Все национализируем, у всех все отберем. Полное задницы. Промышлять параллельным импортом, Контрабанды. будет жестко. Я переживаю. Какая же ниша? Куда же идти? Пирожки у метро продавать? Слабые сигналы. В поисках ответа через все свои каналы, но ответов нет. В чем причина ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет, друзья! Я сейчас слышу очень много бравады разного типа. Одни говорят, что все, кризис полная, задница и вообще все пропало. Другие говорят, да нет, сейчас мы все национализируем, у всех все отберем и будет вот так хорошо заживем, вот. На самом деле сегодня я хотел бы сделать для вас специальный выпуск о реальном кризисе и реальном импортозамещении на примере моей компании Технониколь. Поэтому Будет жестко, наберитесь терпения, дослушайте до конца, и вы сами все поймете. Вы все слышали эту знаменитую фразу. Кризис — это время возможностей. Сейчас объясню, почему это не совсем правдивая фраза. Те, кто не начал бизнес в спокойные времена, сейчас его точно не начнут. Ну, смотрите, тем, кому Икея мешала начать производить мебель или Кока-кола, мешало начать производить там какие-то напитки и так далее. Ну, как они сейчас в этот кризис что-то начнут? Не начнут, конечно, поэтому плохому танцору всегда сами знаете, что мешает. Для некоторых, кто вел неустойчивый бизнес, кризис вообще станет приговором. Ну, вы знаете, неважно, мелкая компания, средняя или даже очень крупная. Ну, как может крупная компания, которая вела неустойчивый бизнес в простые времена, успеть перестроиться? Ведь она очень неповоротливая, а кризис наступает очень резко, и надо все сразу менять. И вот тут вот, вот эта вот фраза вообще не работает. Кризис — это время возможности. Ну, ты только начал менять, а большой шкаф уже упал, и тебя придавил. Поэтому, ребят, Посмотрите на Microsoft, Apple и так далее. Все они выросли на обломках тех предыдущих гигантов. IBM, Walmart и так далее. Почему те гиганты не могли занять место Microsoft, Apple, Amazon? Ну как почему? Потому. Одно простое слово потому. Поэтому кризис это приговор для неустойчивых бизнесов. А для кого же кризис это действительно время возможности? Неужели нет таких? Есть. Они есть. Крепкие, смелые, сильные, поджары. Я о них тоже расскажу, но чуть-чуть позже. Ребят, очень важный момент. Вот иностранные компании сейчас массово уходят из России. Какие плюсы у этого? Какие минусы? Давайте начнем с минусов. Дело в том, что в экономике есть правило, что предложение рождает спрос. Прежде чем рынок, вообще говоря, возникает, возникает компании, которые создают этот спрос. Ну, привозят товар, знакомят потребителей с этим товаром, ну, создают начальные предпосылки, чтобы товар вообще покупался. Да? И если игроков количество уменьшается, то формируется рынок сильно медленнее, ну, как бы замедляется все, да? поэтому уход из России иностранных игроков, он приводит к тому, что скорость возделывания рынков сокращается, и это, безусловно, и минус. Поэтому большой рост моей компании Технониколь в свое время, в 2000-е годы, да, был связан именно с тем, что иностранные игроки очень сильно возделали рынки строительных материалов в России, а Технониколь на них ворвался и все позанимал. Да? И теперь кто же будет возделывать рынки, чтобы Технониколь их занимал? Вот тогда. Поэтому, когда иностранные компании уходят из России, я переживаю, да, потому я всегда хотел бы занять рынки, которые возделали иностранцы, а теперь иностранцы уходят. мы ничего теперь самому теперь возделать? Это, безусловный минус. Но у этого процесса есть и плюсы. Плюсы — это непаханное поле. Но ну, представляете, когда, ну, все-таки уходят и плотность крестьян на земле становится, ну, меньше, ну, что, приходи, любую делянку занимай, сажай свои помидоры, огурцы, там, пшенок, что хочешь, вообще говоря, да? Хочешь, дуанчик сажай, да? Уход игроков с рынка, ну, приводит к тому, что образуется огромное количество незанятых ниш. В 90-е для моей компании Техниколь был именно такой период. Да вообще, заходи, пустое поле, никто не хотел работать, такое ощущение, все сидели и ждали, что Советский Союз обратно придет, и Госплан возникнет, и всем там раздадут задания и так далее. Все, приходи, бери, что хочешь, делай. Вот, собственно, мы это и делали. Импортозамещение или как мы в Технониколь заместили импорт, когда никакого импорта не было. Да. Ну, на самом деле, слово импортозамещение, оно какое-то директивное, как будто бы кто-то с самого верха, там, например, Путин, говорит, надо бы заняться импортозамещением, и все такие, Например, Валентина Матвиенко говорит, дайте задания нашим предпринимателям, пусть они гвозди сделают. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла. Ну дайте малому, среднему бизнесу задания, но они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию. Приводила ли когда-нибудь директива по импорту замещений к тому, чтобы случались такие компании, как Технониколь, устойчивые? Ну вот я не видел. Я читал очень много учебников, справочек и так далее. Никогда директивные методы к этому не приводили. А что приводило? Моя компания Технониколь в поисках возможностей процветания, в поисках, а какой следующий шаг, она находила идеи, какие еще производства следующие построить, чтобы собрать большую добавочную стоимость под контролем компании Технониколь. Все двухтысячные года, по сути, мы один за другим замещали импортные компоненты на компоненты, которые мы начали производить в России. Так было со стеклохолстом, мы построили такой завод. Так было с гранулами для кровельных материалов, мы построили этот завод. И так было с пленками мы построили этот завод, так было со всеми компонентами, по которым иностранцы, которые поставляли нам, не согласились построить завод сами, но мы буквально делали им ультиматум. ребят, если вы не построите завод в России, мы сами его построим. Иностранцы смеялись и говорили, да ладно, <смех>, что вы можете. По сути, весь успех моей компании Технониколь связан с тем, что мы освоили производство всех компонентов составных частей кровельных и изоляционных материалов. Было ли это импортозамещение? Ну, как бы, с одной стороны, да, но на самом деле происходило оно не под лозунгом импортозамещения, а просто под обычным поиском предпринимателя, ну, как укрепить свой бизнес. Поэтому на самом деле любой предприниматель органически настроен на то, чтобы его бизнес был более маржинальный. Поэтому естественное следствие здорового предпринимателя да, — это увеличивать количество контролируемых цепочек, из которых он создает свой товар. Понимаете? Количество переделов. Вот в результате Технониколь контролирует сейчас десятки переделов, по продуктам, из которых состоит кровельно-изоляционный материал. Поэтому устойчивость компании Технониколь такая значительная. Следующий сюжет не для тех, кому что-то там мешает, как танцору, знаете, что мешает. Да? Следующий сюжет он только для тех, кому ничего не мешает и кто только жаждет какую-то нишу. Да? Какой бизнес следует начинать в такие непростые времена, друзья? Здесь все очень просто. Вы видите, вся моя история и история моей компании Технониколь, история всех моих самых успешных начинаний, она заключалась в том, что, ребята, гибко, быстро и очень настойчиво я вторгаюсь в нишу, где есть неудовлетворенный спрос. Во-первых, спрос уже есть, подчеркиваю, его не надо ждать, создавать, его уже спрос создали, например, иностранцы, и я вторгаюсь в эту нишу. Или иностранцы создали, они ушли, и вот ниша освободилась. Да? Гибко, быстро, и точно. Вот сейчас, например, нефтесервисные компании иностранные уходят. Это что означает? Все это громадье оборудование надо обслуживать. А кто будет обслуживать? Иностранцы ушли. Так они а не ушли, вы пришли все. Кто-то скажет не, нефтесервис это сложно и так далее. Ребят, я что скажу? По хотите попроще, пожалуйста. Пирожки в метро продавайте. Ну, там очень много будет конкуренции. да? Поэтому смотрите смысл такой, что можно точно, быстро, гибко сделать очень простые вещи, которые очень легко повторяются, и тогда там красный океан, конкуренция и так далее. А есть более сложные вещи, где меньше конкуренции, поэтому выбирайте. Но я подчеркну, точность, гибкость и скорость является решающей. Вот если вы будете сидеть и вынашивать, какая же ниша, куда же идти, давайте сделаем слот-анализ и так далее, все, тогда вы, скорее всего, это те, кому вот что-то там как плохому танцору мешает. И как раз для тех, кто хочет начать свое дело, определиться, какая цель истинная твоя, у меня есть для вас специальное предложение. Вебинар о целях. 9 июня в 19.00 приходи на мой бесплатный вебинар и, наконец, определись со своей целью, которая тебя драйвит, дает тебе энергию. Жду тебя на вебинар, ссылка будет в описании к этому видео. Я много рассказал о том, что моя компания делала в 90-е годы, потом в 2000-е, да? А вы спросите резон. а что сейчас делает Технониколь? И, конечно, я вам сейчас все это расскажу. Первое. Некоторые поставщики перестали поставлять технониколь оборудование, критически важное для того, чтобы заводы технониколь работали. Ну и тут было самое время расстроиться, да, сказать о, как же так, и перейти на ручной труд, опять поставить, значит, людей, которые эти пачки туда-сюда... Да нет, нет, мы не расстроились. Мы стали искать в мире аналоги, заменители, но тоже ни хрена не нашли. И было бы самое то, опять расстроиться, ведь не нашли, все, сделали же все, что могли. Нет, не все не все. Мы применили старый добрый прием обратного инжиниринга. Мы взяли эти примеры оборудования, да, подвергли их тщательному сканированию, да, каждую деталь, это самое, да, и сейчас создаем такие контрольные образцы этого оборудования, и, скорее всего, это приведет к тому, что через 9 месяцев, примерно 9 месяцев, знаете, как ребенок рождается, да, на свет в России появятся вот эти вот машины и оборудование, которые раньше мы импортировали из Америки, из Дании, из Бельгии, ну, с разных там стран, которые сейчас, мы не будем вам поставлять, да, мы их будем производить в России. Вот такая вот вынужденность. Это что касается оборудования. Идем дальше. Спанбонды, геотекстили и огромное количество продуктов, которые раньше также завозилось с Чехии, с Испании, с Португалии, с Германии и так далее. Мы сейчас не можем купить. И что мы? Расстроились. Ну, погоревали, правда, некоторое время. Ну что? Ну, поставили свои машины. Сейчас мы завозим массово экструдеры для того, чтобы производить спан и увеличивать. И мы планируем войти в область геотекстилей. Уже прорабатываем площадку. Но мы не можем сидеть на месте, потому что спроса есть. Дороги России требуют геотекстилей, а поставки геотекстиля нет. Ну что Технониколь делает? Расширяет производство. Да, немцы там, бельгийцы, они нам всякие там запреты на поставку экструдеров дают. Ну, мы находим эти экструдеры в Китае и так далее. то есть, то есть видите, два подхода. То есть, всегда в мире есть что-то, что можно найти. Если его нет, произвести это в России, ну, это просто дольше времени занимает. Ну, вот тем занимается наш Технониколь. Идем дальше. Никогда бы мы не пошли бы на такой новый перспективный рынок, как Индия. Мы давно примериваемся к, к рынку Индии, но знаете, как Индия далеко, там, Технониколь развивается в России, в странах СНГ, в Европе сильно развивался, и нам было, честно говоря, не очень-то и до Индии. А теперь когда в Европе развитие Технониколь ну, как бы замедлилось, потому что ну, ограничение на вывоз капитала, то есть мы не можем строить заводы в Европе. И в результате мы принимаем решение строить первый завод, даже комбинат, в Индии, но никогда бы мы не приняли это решение, если бы не произошли такие вот вызовы, как сейчас. Но наши инвестиции Технониколь, как я уже сказал, идут теперь в Индию, в скором времени, может быть, пойдут в Индонезию, во Вьетнам, ну, я уж не говорю про Казахстан. В Казахстане мы думали построить один большой завод, а теперь там уже четыре больших завода планируются, целый комбинатище. И еще мне очень нравится вот этот проект, который в Технониколе мы сейчас разрабатываем, это так называемый дальневосточный комбинат, то есть близ Владивостока, в специальной экономической зоне. Мы сейчас проектируем огромный комбинат Технониколь с множеством продуктовых переделов, которые Технониколь знает, как сделать. Для чего? для того, чтобы все Приморье, Сахалин, Дальний Восток, Хабаровский край, да, вот все покрыть качественными, изоляционными строительными решениями от технониколь. а самое главное создать плацдарм для поставок этого товара в Азию, в Южную Азию, в Индонезию, Филиппины, Вьетнам и так далее. В общем, мы не сидим на месте, сама ситуация вынуждает нас расширяться, ну мы как и сверхтекучая жидкость, знаете, закрыли вот один ход, ну мы распространяемся в другие ходы. Какие еще сильнейшие программы сейчас вдруг случились, которые раньше не были возможны? Например, мы создали в Технониколе такую программу под названием ТикТокари. ТикТокари — это программа переобучения блогеров, у которых перекрыли рекламные доходы из за там, по причине того, что рекламу больше нельзя там продавать в ТикТоке, там, в Инстаграме и так далее, так мы берем и переобучаем. Более трехсот блогеров записались на программу переобучения в Техновикулы. Да, мы хотим переопаковать этих блогеров, значит, переобучить их на работе на современных производствах и так далее. Я не знаю, честно говоря, что из этого получится, но я вижу там около десяти очень талантливых ребят. Ну, видите, конверсия не очень большая, 300 блогеров и 10 талантливых ребят. Однако, лиха беда начала. Я буду и дальше вам рассказывать, какие важные события случаются в Технониколе по нику импортозамещения. Хотя, друзья мои, это на самом деле ни хрена никакое импортозамещение, это просто реальные действия успешных предпринимателей, которые никогда не останавливаются. Предприниматель, запомните, это человек, который преследует свои замыслы, не обращая внимания на контролируемый в моменте ресурс. И если где-то нас там прикрыли, но ну, это означает, наша энергия материализуется в других областях. Компания Технониколь потому и стала такой великой, величественной и имеет огромное большое будущее, потому что все предприниматели, которые в я, мой партнер Сергей Колесников, топ-менеджеры, которые в компании, все-все-все сотрудники, мы всегда воспринимаем вот эти вот внешние обстоятельства как вызов, в котором мы сейчас сыграем сыграем не для того, чтобы просто поиграть, а для того, чтобы выиграть. И в финале давайте поговорим о том, какой может быть экономика России после этого жесточайшего кризиса, вызова. Используют ли российский бизнес, российские предприниматели возможности, которые принес этот кризис? Возможность на структурное переустройство. Да? Или российские предприниматели предпочтут ну, скажем так, законсервировать, слиться, спрятаться и так далее. И российский бизнес будет вот, промышлять параллельным импортом, там, контрабанды, купи-продай, и вот эти вот 90-е вот вернутся. На самом деле, вот челночная торговля в 90-е очень характерно показывал, чем тогда занимался в основном российский бизнес в 90-е. Да и ничем он не занимался. Одни бизнесмены скупали подешевки вот эти вот приватизационные предприятия, сами знаете все эти залоговые аукционы и так далее, а другие челноками возили там с Турции откуда там вот эти вот шматье. Вот и все. Вся страна ничего не делала, а в это время весь мир грабил достояние бывшего Советского Союза, выводил по дешевке там металлы, золото там все, вот и все. Все 90 девяностые прошли под флагом разграбления, достояние, там, советского народа и так далее. Вот как поведет себя российский бизнес. Достаточно ли самосознания людей российского бизнеса, что все, как мы будем жить, зависит от того, какие решения примут сейчас бизнесмены и предприниматели. Я сам такой, в моем окружении сотни и даже тысячи предпринимателей, которые уже приняли это решение и не просто говорят, а говорят действиями которые показывают своими действиями, что они свой выбор сделали. Они про то, чтобы благоустраивать Россию, чтобы создавать эти новые производства. И я продолжаю и буду продолжать наращивание инвестиционной активности в России, буду строить новые заводы в России, в дружественных странах и так далее, для того, чтобы жизнь наша становилась уютней, чтобы мы чувствовали себя более защищенными. Чтобы качество нашей жизни росло. И, конечно же, я хочу сказать, давайте вместе размножать хорошее, и тогда плохому места просто не останется. Слабые сигналы, в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, чем причина, ты не знаешь. Не хочешь взять это? Я так не думаю. Просто не слышь эти слабые сигналы. Эти слабые сигналы. честь.